Так, такой бардак у меня творится. В этом углу надо сделать новогоднюю красоту. Одна елочка уже стоит. Или 15, наверное. Теперь надо это все убрать. Навести красоту. О, такую красивую звезда для цветочек. Уже приобрела, будет на елочку. И вот такого красивого бычка. Сейчас надо купить елочку. Принести домой. Будет тут из стоять. А это все убрать. Цветочки с дня рождения тоже уже просятся на мусорку. Долго стояли красотки. Ну, приступаю к уборке. А, вот еще снеговичок, который сама делала. Смотрите, друзья, какая красота получилась. Такая вот елочка. Красивая. Вот цветочек занял свое короное место на верхушке. Тут у нас бычок золотой, такие разные елочные игрушечки, очень красивые вот эти, сапожек. тут у меня поселились Ха, новогодняя сказочная атмосфера что у нас под елочкой карета с снеговиком с кроликом шоколадным там снеговичок шоколадный мой снеговичок дедушка мороз так не поврали со спиной смотрите какие прикольные салфетки в виде 100 долларовых футюр и тут 100 евро какие прикольные салфетки рошеновские конфеты и там рафаэлка уже попробовали блин вкусные такие вообще такой красивый симпатичный подсвечивай что на камине. Вот такая красотка. Маленькая елочка. Игрушки вешаются. И они вот так вот шевелятся. Симпатичный снеговичок маленький. Такие гномы. Без глаз. Подсвечник. И вот мой подсвечник, который... Я апгрейдила, добавила снега, добавила этих ягод, И вот она такая красота теперь. Все светится красиво. И вот с этой стороны у нас такой смешной тоже гномик с бородой, с подарком. Где-то Дед Мороз. Светочка. Еще одна махонькая, красивая елочка. Подсвечник, шишка. новогодняя такая расписная. Дед Мороз на санях кони везут его. вот на подставке для вазонов поселилась такая сана. И еще один подсвечник. Золотой свечой надо ее зажечь. Так вот красиво горит свеча. Золотая. Очень красивый огонек. Но камера, к сожалению, не передает год я хочу приготовить рульку. Будет рыбка форель и котлеты по особому рецепту. Очень надеюсь, что я не забуду снять для вас рецепты, как я буду готовить. На праздничный стол, что у нас будет. Блин, ребята, это, это так здорово, такая сказочная атмосфера, так красиво. Вот еще на елочке такие лебесточки. Золотистая, такая зелененькая и красненькая. Тоже очень красиво вписалась. Свои самодельные игрушки я подарила сестрам и маме. Что, друзья, с наступающим вас новогодними праздниками. Желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополучия. И чтобы год бычка вам принес много радости. И да, друзья, кто не знает или кто забыл, на моем канале сейчас проходит розыгрыш. Ссылку на видео, где условия все я рассказываю, что нужно сделать для того, чтобы получить свой подарок. Ссылку я на это видео оставлю внизу под этим видео в описании, так что переходите смотрите и участвуйте.